Привет всем, меня зовут Валерий Чигинсов, и вы слушаете радиоэвент FM. Чтобы быть в тренде, нужно развиваться, постоянно обучаться. Ну или как говорил наш великий Ленин, учиться, учиться еще раз учиться. Вокруг действительно происходит э, очень много интересного. Проходят интенсивы, форумы. Со своей стороны э, я бы порекомендовал индивидуальные занятия. Вот на примере фитнеса. Можно просто ходить на фитнес, можно посещать групповые занятия, ну или взять, конечно же, персонального тренера. Лично я, ну, конечно, бы обратился к персональному тренеру. Это гораздо продуктивнее. Когда из первых курс ты получаешь информацию э, абсолютно эксклюзивную, э, в этом случае ты обретаешь прежде всего его индивидуальности. Человек всегда имеет право выбора, так что, друзья, найдите своего тренера э, и, конечно же, хорошего вам фитнеса для мозгов.